У вас открывается сам по себе браузер с рекламой всплывают рекламные баннеры тогда вам потребуется программа троян киллер важный момент устанавливаем по умолчанию то есть на диск c иначе патч не сработает после сканирования системы установите в списке игнорировать патч mail.ru и все что связано с mail играми троян киллер определяет их как вирус тут на ваше усмотрение я лично Майло вообще не пользуюсь, предпочитаю поисковик Яндекса, а браузер только Google Chrome. Скачиваем, устанавливаем, не запускаем. Откройте папку с патчем, скопируйте его и вставьте в корневую папку программы и запустите патч. И затем пропатчите. Для того, кто не знает, как найти корневую папку, правой мышкой по ярлыку программы появится меню Выберите расположение файла или свойства. Затем найти объект и вставьте патч в корневую папку. Затем запустите программу и для начала выберите быстрое сканирование. После завершения просмотрите список вирусов и установите, что игнорировать, а что в карантин отправить. Если вы поймали баннер для отправки смс или Синий экран смерти, то Троян тут не поможет. Программа больше служит для удаления рекламных вирусов, червей и тому подобное то, что пропускают антивирусные программы. Чтобы удалить, скажем, SMS-баннер или проверить компьютер на вирусы перед загрузкой системы, считая лучшим способом зайти на сайт Касперского и скачать утилиту Кафрисью 10. Как ее пользоваться, найдете в интернете. После проверки компьютера Трояном. Рекомендую установить Advanced System от компании e -Abit. Название программ на латинице читайте в описании под роликом. Программа «Троян» есть на торрент-сайтах. А если сайт заблокирован Роскомнадзором, используйте расширение для смены страны. Например, «Хола», «Фрегат», «Зенмейт». Расширение находится в магазине Google Chrome. В браузере в правом верхнем углу нажмите «Решетку» и в меню выберите дополнительные инструменты затем расширение внизу будет ссылка на магазин ну вот и все пишите в комментариях помогло ли вам кстати в троян киллере свой антивирусник но он конфликтует с установленными антивирусными программами удачи